Друзья, всем привет! И вчера мне подписчики написали в комментариях, что э, почему я без фартука. Вроде как канал перешел в раздел кулинарные. И теперь я вам даю э, рецепты, как правильно замариновать валежник, как засушить лебеду или как приготовить ворону. А фартука нет. Спасибо, что напомнили. У меня фартук есть, вот он. Из кожи одичавшего скрипца мне кожу одичавшего скрипца подарил Семёныч. лет 6 назад он пристрелил его и в общем-то ну скрипец тут за деревней жил покостил разорял огороды воровал домашних ворон ну в общем вёл себя неподобающий Семёныч съездил в райцентр купил лицензию и пристрелил скрипца мне досталась шкура и я сшил себе фартук и сегодня я расскажу вам рецепт как приготовить ворону, но это в конце ролика. А YouTube со мной продолжает бороться. Вчерашний мой ролик был сначала удален, потом я его отредактировал, поменял название, уже ну, на кулинарную тематику, да. И сначала вроде про канала, но потом опять мой ролик удалили. Я написал апелляцию и, к большому моему удивлению, ролик восстановили. Но, правда, наложили на него 18+. И, в общем, я решил так. Если YouTube будет продолжать меня давить, я вообще этот YouTube нахрен заброшу. Ну, то есть, все свои каналы. И перейду, в общем-то, в Instagram. В Instagram и в Telegram. Видеоролики там вроде как не трогают. Допустим, в Instagram можно заливать ролики до 60 минут. И вот вчера я туда залил этот ролик. И висит, никого не трогают. В общем, я провел анализ и предположил, почему вчерашний ролик удалили, потом вернули и положили на него ограничения. В общем, я там ставил момент, где православный батюшка-священник моет кости, потом эти кости целуют. И, видимо, Боты нажаловались, что я пропагандирую каннибализм. Я не виноват, что в православной церкви вот такие некроманские и каннибалистические ритуалы. Все православные христиане, когда проходят ритуал причастия, едят плоть Христа. Вот он, он каннибализм. Так что, у кого есть Инстаграм, подписывайтесь ко мне на Инстаграм. Там также все картины мои. Ну и в Телеграм. В Телеграме тоже мои видеоролики и картины. Ну и видеоролики там все в перезаливах. Ну а YouTube, ну он просто стал совсем уж кремлевским. Ты доигрался, скрипоносный базатер. Это тебе не водинки, там не хихи ха и не книжки писать, и не картины масла. Я тебе ебало расквашу просто-напросто, скрипоносный базатер. Ну а теперь к новостям. Объединенные Арабские Эмираты э, запустили аппарат на Марс. 60 лет назад, когда первый человек на Земле, это был Юрий Гагарин, взлетел в космос в Арабских Эмиратах, Жили бедуины и ездили они на верблюдах. Кочевник. Бедуин – житель пустыни. Кочевник – человек, побеждающий жестокую природу. Его родина – Аравия. С рождения бедуину приходится вести суровую борьбу за жизнь. Борьбу против песчаной стихии. Борьбу за воду. страна выглядела примерно так И на четвертого утра кортеж военных автомобилей ждет у порога собора. Внутри священнослужители готовятся проводить мощь святого адмирала на военно-морской парад в Санкт-Петербург. Прошло 60 лет, и будущее, которое нам обещали советские фантасты, не наступило. У нас э, наступило немножко другое будущее, которое описывал Оруэлл. А бедуины с верблюдов сели на дорогие автомобили, построили хорошие все жилища, и вот теперь полетели в космос. Также несколько дней назад Китай запустил исследовательский аппарат на Марс. Все летят на Марс. Нам наш вождь Владимир Владимирович обещал полететь на Марс еще лет 12 назад. Потом он обещал в 2015 году полететь, потом в 2018, что мы высадимся на Марс. Но Рогозин так и не смог построить тот батут, с которого можно совершить такой прорыв. И мы не можем полететь на Марс, потому что нам мешает бутылка в жо. извините, нам мешает богаизбранность и духовно скрепность. Видите ли, в чем дело? Кривизна Земли над Россией очень сильно отличается от кривизны Земли в арабских эмиратах и в Китае. Ну там вообще Земля не кривая, у них там Земля плоская. У нас Земля кривая, поэтому наши ракеты не могут разогнаться так чтобы пробить небесную твердь. Да, мы же богоизбранная нация, поэтому небесная твердь над Россией крайне твердая. Не так-то просто ее проткнуть. Мы же не можем, как Илон Маск. Это невозможно. Физически, из-за географических особенностей. Наши сколковские ученые на кафедре аналоговнетики так и не могут разработать тот аппарат, который сможет беспрепятственно пробить небесную твердь. Но я знаю решение этой проблемы. Я знаю, как сделать так, чтобы наши космические корабли долетели до Марса. В общем, делать это нужно по тому же примеру, как у нас на днях прокачали наш военно-морской флот. Чтобы наш военно-морской флот стал самым сильным в мире, несмотря на то, что нашим кораблям по 150 лет, что сделали наши святые отцы? Правильно, они откопали Ушакова, Помыли его в воде, и вот в этой святой воды, которая осталась после Ушакова, окропили корабли. Сразу же наши корабли стали аналогов нет, самые сильные в мире, самые страшные, самые опасные. С космическими кораблями нужно поступить точно так же. Откопаем мощи Гагарина, откопаем мощи Королева, помоем их. И вот в этой вот воде, которая останется после мытья, ну, она сразу становится святой, окропляем корабли, и тогда они точно взмывают так, что им не мешает кривизна земли, и протыкают небесную твердь. И наша православная аналогов РПЦ продолжает радовать. В этом году мы уже построили военный зиккурат, и сейчас приступили к строительству храма российских олимпийцев, то есть храм олимпийских игр. Несмотря на то, что Олимпийские игры посвящены языческим греческим богам, РПЦ решила построить храм. Но это не важно, в Библии ничего не написано про греческих богов, а значит их не было, значит храм построим Олимпийским играм. Если в военном зекурате у нас хранятся такие святыни, как китель Гитлера, фуражка Гитлера, возможно, возможно, там хранятся мощи Гитлера то в общем-то в зикурате олимпийском будут храниться там трусы наших футболистов мячики шайбы ну и возможно святые мощи святые мощи Валуева святые мощи Кабаевой ну и прочих наших великих спортсменов и конечно же после того как у нас появится олимпийский храм нашим спортсменам не придется хлебать мельдоний ведрами им достаточно будет ходить время от времени в этот храмушек и брать благословения, целовать цветыни, ну то есть спортивные трусы там мощи валу его, да, и это сто путь к успеху и даже Похуй, что наших спортсменов не пускают на Олимпийские игры. Главное, у нас будет храм. Храм, которого нет нигде в мире. Аналогов нет. На теплоходе Библию читают, а я одна стою на берегу. Крещусь рукой, аж сердце замирает, и ничего поделать не могу. И есть еще одна очень патриотическая новость, за которую стоит накатить 300 грамм концентрированной бояры. В общем, наш любимый герой России, академик академических наук Академии России, ну конечно же вы поняли про кого я, про Рамзан Ахматовича Кадырова, наконец-то он стал генерал-майором. Наш Рамзан Ахматович Кадыров, он настолько великий человек, что его боится весь мир». И США ввело против Кадырова санкции. Но мы, конечно же, все знаем, что санкции нам только на пользу, и Рамзан Ахматовичу, конечно же, тоже санкции на пользу, он еще станет сильнее. Вот он уже стал генерал-майором, видите, только санкции ввели, он сразу, раз и генерал-майор на пользу санкции идут, на пользу. Но Рамзан Ахматович Кадыров, конечно же, не смог простить американцев, потому что, ну, американцы же хотели ему навредить, они же не знали, что санкции нам только на пользу. И он тоже ввел санкции против Помпео. И что Помпео? Помпео пришлось забрать детей из чеченских университетов, а также забрать все свои сбережения из банков Чечни. Ну и, конечно же, Помпео стал фигурой нон-грата, и ему запрещен въезд в Чечню. Вот теперь пускай выкручивается как хочет. А нехер было. Давайте, друзья, пишите комментарии. Всего доброго. Друзья, всем привет. И Родина в опасности, но об этом чуть позже. В начале ролика сделаю объявление. В связи с тем, что мне сейчас нужны деньги, я решил устроить распродажу картин. В общем, одну картину «Мечтающий дед» я продаю за 5000 рублей, плюс пересылка. Часть картин продаю по 10, и часть картин по 15 тысяч рублей. В конце ролика я покажу. В предыдущем ролике печенеги и половцы писали много комментариев, ну, конечно же, как обычно, оскорбляли нашего великого вождя, ну, на то они и печенеги и половцы, но было много вопросов, где взять такой же вот фартук из шкуры скрипца. В общем, уважаемые печенеги и половцы, сейчас такой фартук вы нигде не купите. Нужно немного потерпеть до 2028 года, и когда по всем э, весам страны будут открыты мухопитомники, в каждом поселке появится мануфактура, мануфактура по плетению лаптей и мануфактура э, по изготовлению фартуков из шкуры скрипца. В 2028 году у каждого скрипца появится возможность стать фартуком. Так вот теперь к существу. Родина в опасности. Американские парашютисты, госдеповские наймиты, жиды, жидобендеровцы и прочие э, враги нашего государства, ну туда же пятая автоколонна, в общем все э, составили петицию, петицию, в которой требуют отставки нашего великого вождя. Представляете, кошмар. Вы, конечно же, не поверите, скажете, такого не может быть, и поэтому я в описании к этому ролику оставляю ссылку на эту петицию. Кто не верит, проходите и убедитесь. Ну и опять у нас появился повод для гордости, за который можно пить бояру, жрать лебеду, закусывать, потом выходить на улицу, бить морду соседям, ну, вести себя как порядочный скрипец. Ну, В общем, вчера прошел парад, или позавчера, блядь, я что-то запутался На днях прошел парад военно-морского флота Ну, то есть наш бункерный дед э, запускал кораблики ну а пока северные столицы только готовятся, в Крыму уже начали отмечать. В Севастополе в эти минуты проходит торжественное построение кораблей Черноморского флота. За парадом наблюдает Сергей Пикулин. Он сменяет Илью Федосова в этом праздни... в этой праздничной серии прямых включений. Сергей, вот в Санкт-Петербурге обещают масштабное зрелище. А как у вас? Ты уже ну не то слово. Нам действительно повезло, потому что в Севастополе парад уже а, в самом разгаре. А, его принимает а, командующий Южным военным округом. Он уже на катере обошел а, все корабли, поздравил личный состав а, с праздником. В этом году в Севастополе в параде, посвященному Дню а, военно-морского флота, принимают больше 50 кораблей различных типов и плюс авиация. Я никого не обману, если скажу, что а, самый жаркий день военно-морского флота в России именно здесь, у нас в Севастополе. И это тот случай, когда очень рад, потому что парад начинается в 9 а не в 11, как в Санкт-Петербурге, или в 12 дня Дело в том, что столбик термометра у нас уже выше 30 градусов. Сегодня севастопольцев и гостей города ждет огромный праздник. И все ими гордились, много людей ликовали, ну, потому что наша, наш ВМФ – это самый аналоговнетовый флот в мире. Нас все боятся из-за наших кораблей. А все почему? А потому что мы все любим традиции. И, конечно же, нашим кораблям по 150, по 200 лет – и в общем-то, ну потому что это традиции, традиционные корабли, на них воевали наши прадеды, воевали наши деды, всех побеждали. И мы тоже можем повторить, именно поэтому мы не строим новые корабли, а плаваем на старых. Понимая это, хранить верность традиции, законам нерешимого братства. Я не понимаю, зачем строить новые корабли, если нас и так все боятся и уважают. Жаль, подмога не пришла, подкреплений не Нас осталось только два, нас с тобою наебали. Все братушки полегли с патронами напряжно, Но мы держим, а убежим сражаемся. Пушка сдохло все пиздец, Больше нечем подобиваться. Что ж, закуем брат, боец, на от смерти не съеваться. Жать подмога не пришла, Подкрепление не прислали. Что ж, обычные дела на тобой наебали. В общем, прошел парад ВМФ, во время парада ВМФ утонул один БРДМ, ну, БРДМ это что-то бронированная машина десантная, разведывательная, короче, я не помню, какая-то херня расшифровывается, ну, потому что я не их там нет, и их там нетовой и совершенно не интересуюсь, в общем, один БРДМ. Утонул. Ни один их там нет не последовал вслед за своим кораблем. Но ну, вообще же, есть поговорка, что капитан должен тонуть со своим кораблем. Почему-то э, их там нет, тонуть с БРДмом, не захотели. Как-то это бездуховно, потому что каждый их там нет должен отдать свою жизнь за родину. Именно для этого их там нет идут служить э, родине, чтобы за яхты в Ротенбергов, Сеченых там. Ну, и за прочий валежник. Мстительный, злобный башкир, блять. Бронемашина БРДМ-2 затонула при попытке форсировать Керченский пролив в рамках патриотической акции. Она утонула. Вы, конечно же, спросите, а с какой то стати бронированная пехотная техника вдруг стала принимать участие в параде военно-морского флота? Я вам отвечу, в душе не ебу. В общем, вчера целый день по всей России проходили парады, по всей стране плавали ржавые корыта. Ну, конечно же, сейчас моряки будут кричать, мы не плаваем, мы ходим. Нет, наши корабли именно что плавают. Плавают, пердят, дымят и вот-вот утонут. Но зато Путин пообещал поставить на все наши ржавые древние корыта новые гиперзвуковые аналоговнетовые с ракеты, блядь. Прорыв в аналоговнетике, загреет душа россиян Скрепят стремимся к пониманию, И мы карман Наши с ракеты самые с ракетные, бам-бам-бам-бам-бам, бам Наши с ракеты самые красивые, бам бам бам бам И наши сколковские ученые на кафедре аналоговнетики э, провели анализ и выяснили, какой в мире корабль самый опасный, самый опасный и самый страшный. И самый опасный в мире корабль, который угрожает Йеллоустоуну, это корабль адмирал Нахимов. Весь мир боится Нахимова. Но тем более Путин пообещал, что сейчас на все наши корабли поставят гиперсветовые с ракеты аналогов нет, и Нахимов станет настолько опасен что вся вселенная содрогнется. Так что, друзья, наш бункерный дед вчера показал нам, что у нас самый великий в мире флот, так что можно спать спокойно. Зальдаты НАТО не сломают наш валежник. Давайте, друзья, пишите комментарии. Всего доброго. Послышался гул за селом Я обрадовался, думал въебал Йеллоустон, с утра поел лебеды Рваный лопать одел На работу пошел, но, блядь, не успел Ведь и ночью въебал Не тот у нас случилась беда С нашим сельским мостом Печенеги спилили опору И тот уебался под воду Пойду искать брод А брод далеко, примерно 7 верст Последний лапать порвался Я немного замерз, но нужно терпеть Поедим тогда заживем, а может быть поедим и Просрочка юбаки полны, нужно только терпеть Благо нету войны, хотя пусть лучше война Побыстрее сдамся в плен, говорят, что там проще и меньше проблем Говорят, что в плену не так сильно бьют Говорят, что там кормят и реже, а зиму. Ради соли дают последний свой хрен Побыстрее бы война, да сразу бы в плен Говорят, что в плену бьют меньше, чем тут Каждый день вроде кормят и почти не идут.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 А, то есть, если у вас есть деньги, э, происхождение которых вы объяснить не можете, просто их отберут. Ну, конечно же, это ни в коем случае не коснется чиновников и депутатов, потому что у них нет подозрительных сбережений. А, ну, а какие есть, они находятся, в общем-то, в офшорах и в различных швейцарских банках. Эти накопления находятся э, в имуществе за рубежом, да. Ну, Минфин их даже проверять не будет, потому что ворон Warren... вон. Так что, друзья... Пришло время зашивать карманы. Россия 2028. Тогда получит каждый гражданин поебал. И новости из мира российской аналоговнетики. В общем, у робота Федора появился сын. Но сын, судя по всему, умственно и Ему не позволят управлять космическим кораблем. Я не знал, что у нас в России есть космические корабли, которыми можно управлять, которыми блядь, управляют...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 Вот до чего жадность людей доводит. Сейчас я покажу. Дамир, уйди. Уйди, я людям покажу. Под саму крышу, блядь. Этот. Алек, ты бунтую фигню. Новый, туда... он, новый он, новый. Сломайся, блядь. Нафиг похладно. Нет, он, мы дай. же этот <связь> картон. <-трижевый. связь>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 не должен резвиться на просторах ютуба скрипец мракобес должен сидеть в своей землянке и плести лапти тем более царьград кидал страйки кидал страйки ом тв кидал страйки белому рысю кому еще он кидал страйки я не знаю но в общем кидать страйки это петушинный поступок и даже среди моих подписчиков найдутся скрипцы которые были подписаны на царьград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 мы скрепоносцы такое видали, бутылки ломали об жопу стальную, когда патриотизм подымали вручную. Все это скреп! Все это скреп! Все это скреп! Шалом православные! И вы постоянно от меня требуете, чтобы я вам раскрыл секрет приготовления вороны. Ждете от меня этого выпуска, но я все никак не могу. Ну, по той причине, что я не могу поймать ворону. И не потому, что я их не умею ловить, а потому, что они куда-то улетели, как я только собирался их ловить. В общем, ворона умная птица. Как поймаю, так сразу же приготовлю. Ну, а теперь к новостям. В общем, сейчас либерасты очень сильно истерят по поводу того, что в Беларуси задержали 33 наших русских парнославных, парнос, парнослав, парнослав, по, право, 33 парнославных богатыря. Ну, то есть 33 их там нет, были задержаны в Беларуси. Я, я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Сейчас очень много домыслов и споров, что делали наши православные их там нет в Беларуси. Кто-то говорит, что они приехали свержать... Свержать, блядь, Лукашенко. Кто-то говорит, что они приехали поддержать Лукашенку. Кремль признал присутствие их тамнетов на территории Беларуси. И Песков прокомментировал это так. В общем, ну, ничего нового. Песков сказал, что их тамнеты заблудились. Просто так получилось, что у наших скрепных их тамнетов очень хуево с навигацией. Ну, видимо, у них сломан компас. Их там нет, и наши ехали в Стамбул. А так как Стамбул он находится ну, рядом с Беларусью по пути, в общем-то, ну, они заблудились, опять сбились с пути и, блять, приехали в Беларусь. Ну просто рядом, промахнулись. Ну, компас сломанный, с навигацией хуево, плюс э, топографический кретинизм. В общем, все это друг на друга накладывается, и поэтому, именно по этой причине, из-за топографического кретинизма, наши их там нет, и вдруг всплывают то, блядь, в Беларуси, то, блядь, в Африке, то в Украине. Ну, то есть, каждый раз они появляются там, где их никто не ждал, и как бы, куда они сами не хотели попасть. В общем, ехали в одну страну, оказались, блядь, в другой Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи чеченцы! Кому служите? Служим Вечкерию! Когда ты придешь в армию, ты кем будешь сначала? Ну, кто его знает? Петухом, наверное. Здравствуйте, товарищи чеченцы! Кому служите? Служим Вечкерию! Вы не травите русских, сука, Я вас всех ненавижу, б**. Наши скрепные православные банки попросили разрешения списывать деньги со счетов спящих клиентов. У кого они попросили разрешения, я не знаю, но по-любому не у самих спящих клиентов. Вот смотрите, как интересно, банки просят разрешения списывать деньги со счетов, да, просят разрешения у кого, у того, кому эти деньги не принадлежат. Спящие счета, это счета, информация о которых не обновлялась в течение года, то есть, представляете, вот человек, допустим, вконтактике сделал, Сделал репост, или лайк поставил, или комментарий написал. Дали ему два года, да. Поехал он э, на Колыму исправляться, да. Ну, э, плюс работать за родину, да, там вся хуйня такая. И, в общем, не смог обновить данные свои. А до этого он копил, например, на квартиру. Или на машину, к примеру, да, ну, зажиточный скрипец, плюс отказывал себе во всем, там, дошики ел, а там, ну, раз в неделю, там, мог себе позволить доширак, копил деньги, да. Тут Херакс уехал в Магадан и не смог обновить данные о себе. Ну, и Херакс с него денежки списали. В общем, друзья, зашивайте карманы, потому что э, наш великий вождь бункерный так и смотрит, как спиздить у нас последние копейки.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 И недавно у нас в России прошел пир во время чумы, ой, парад во время чумы, когда ботоксный наш пляшевец запускал ржавые кораблики, гордился ими, показывал скрипцам, какая Россия великая сверхдержава, вон даже корабли плавать умеют, да? Вот. И оказывается, во время этого парада один их там нет, Который плыл на корабле Стал ветераном Ну то есть он получил боевое ранение Ему салютом пробило голову Ну осколком Осколочное ранение, голова пробита Их там нет, стал ветераном И я думаю на следующем параде Его уже как заслуженного ветерана Будут носить на палке Гордиться им Ну хули ветеран боевых действий Нет, ветеран парадных действий В общем то какая разница Флагман Северного флота. Тяжелый атомный ракетный крейсер. Это убийца авианосцев, как его называют на Западе. Но сегодня у него не только грозный, но и очень праздничный вид. Яркие флаги расцвечивания. Камера телетрансляции, кажется, просто повсюду. На воде, в воздухе, на земле, катерах, кораблях, в рубках. Катер с бортовым номером 001. Президентский. Обходит парадный строй. Здравствуйте, товарищи. Особое внимание тысяч зрителей, обступивших все подходы к Неве, безусловно, вызывают в подводной лодке. Поздравляю вас с военно-морского флота! После приветствия экипажа всех кораблей, верховные главнокомандующие выходят на набережную Невы. Начинается самая красочная часть парада. Святыня российских военных моряков. Мне прислал фотографию, говорит, вот у меня рядом с домом появился баннер, в котором предлагает покаяться, покаяться за Николашку Кровавого, Николашка Кровавый это ну, Николай II, мракобесы возвели его в лик святых почему-то, или великомучеников, великоскрепников, или как там, я особо в этом мракобесе не разбираюсь, и почему-то мракобесы, которые носят черные платья и бороды, хотят, чтобы скрипоносные россияне покаялись перед Николашкой Кровавым. Николашка Кровавый получил такое погоняло за то, что в 1905 году он подавил крестный ход, или как там, мирный, мирный протест подавил. В общем, это был случай, когда рабочие, Вышли с какими-то требованиями, и он натравил кизиков. В то время были кизики боевые. Это сейчас кизики, как правило, с бутылкой в жопе и сношаются под хвост. А тогда у кизиков была шашка и нагайка. И в общем кизики в 1905 году порубили этот мирный митинг, убивали женщин, детей, стариков. И в общем-то народ этого не простил. И в общем-то, когда случился переворот, Николашку вместе со всей его семьей жестоко набутылизировали. Ну, конечно же, много ходит легенд, что там никого не набутылизировали, никого не расстреляли. В общем, ну, знаете, мое личное мнение по поводу вот этого вот Николашки, если бы я жил в то время, я сам бы попросился бы в расстрельную команду и причем стрелял бы не так, чтобы сразу его уничтожить, а чтобы он Мстительный, злобный башкир, блядь. Но я понимаю, скрипцы просто очень любят каяться и извиняться, но извиняться перед дохлятиной нет никакого смысла. Так что все скрипцы, которые хотят извиниться, покаяться, посидеть на бутылке, э я предлагаю извиняться не перед дохлятиной, потому что дохлятине не похеру, а извиняться перед живыми классиками, да, э Конечно же, главный кандидат, перед кем можно всегда извиниться, это Рамзан Ахматович Кадыров. И даже если скрипец ему ничего не сделал, а скрипец, как правило, ничего Рамзан Ахматовича не сделал, в общем-то, должен извиниться перед Кадыровым, ну, если у него есть такая мания извиниться. А извиняться перед каким-то дохлым вождем смысл какой. В общем-то, также можно сходить в мавзолей перед Лениным извиниться. Или там что, перед кем вообще любят скрипцы? Или подождите, или Ленин не из порнославия? А, Мощи Ленина относится к РПЦ или нет, я что-то уже запутался. Ну просто РПЦ постоянно откапывают какие-то свежие трупы, поклоняется им, вот, и я, я что-то уже подзабыл, кто, кто из трупов святой, а кто еще нет. Давайте, друзья, пишите комментарии. Всего доброго!